Продолжение предыдущего поста. Так почему же мы неосознанно стремимся избежать чего-либо, нежели достигнуть результата? Почему автоматически мы вспоминаем наши ошибки и промахи? Заранее хотим предупредить плохое. Готовимся оправдать свои еще не состоявшиеся неудачи, нежели думаем о достижениях и готовимся к победам. И как, будучи взрослым, изменить эти автоматически запускающиеся сценарии? Сначала немного теорий. Почему так? Во-первых, базовая настройка нашего разума – сохранять, защищать, предупреждать, избегать. Если у человека нет привычки быть нацеленным на результат всегда и во всем, тогда включается базовая стратегия. Во-вторых, большинство родителей не проходили курс родительского мастерства. Их никто не учил быть достойным мастером жизни для своих детей. Мастером жизни, который сможет осознанно передать свои знания, умения, навыки следующему поколению. Поэтому с появлением ребенка в каждом родителе наряду с любовью и заботой пробуждается напряжение от предвкушения возможных трудностей, угроз, опасность. Ведь ребенок такой маленький, хрупкий и беспомощный, ничего не знает о, реальном, о реальности и процессах жизни. Его, прежде всего, нужно не научить, а уберечь. Вот вам и стратегии избегания. А дальше каждый как знает, так и уберегает. Нельзя, не трогай, не делай, не мешай. Даже стимулы роста пугающие. Будь послушным, а то учись хорошим, иначе. Кнут в виде наказаний и пугающие стимулы не учат ребенка улучшать свои модели поведения, выбирать лучшие средства получения желаемого. Они учат ребенка врать, профессионально оправдываться. Чтобы избежать наказаний. И опять же избежать. Вот так ребенок растет и совершенствует свое мастерство в умении защищаться, убегать, уклоняться, бороться. Да, на этих стратегиях совладания тоже можно создавать результаты. И многим это удается. Вопрос только, какой ценой. И все время фоном гудит страх потерять добытые таким большим трудом. Возникает резонный вопрос: вы уже взрослые. И родительские алгоритмы и программы из вас уже не удалить. Они составляют основу всех стратегий. Делать-то что? Загружать новые собственные конструктивные алгоритмы. И со временем в процессе получения желаемых результатов, а когда алгоритмы конструктивные, то и результаты неизбежны. Разум сам будет включать эти автоматические э, стратегии. Вам нужно сформировать одну устойчивую привычку пока осознанно переключать свой фокус внимания в плюс. В каждый момент, когда появляются страхи, сомнения, неприятные чувства, разрушающие мысли, скажите себе, стоп, мы в это не играем, остановите программу избегания. Второе, спросите себя, что я хочу получить в результате, фокус на достижении, и будет какой-то ответ. Третье, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы приблизить это, чтобы стало лучше прямо сейчас. Перевод энергии в конкретное действие. И сделайте это, пусть даже маленькое, пусть даже нелепое действие, поскольку любое действие – это всегда результат. Не нужно думать, нужно делать. И еще один важный момент. Забудьте слова «не могу», «не знаю». Вычеркните их из своего словарного запаса. Все, закончились. Вы все можете и вы все знаете, но когда вы по мелочным вопросам говорите о себе, я не знаю, я не могу, разум воспринимает это как команду и не прилагает усилий, чтобы смочь или знать вообще что-либо. Раз вы не можете такую мелочь, так, так крупное вообще не для вас. Вот эти несложные приемы и пробудят в вас стратегию победителя. Просто делайте, убеждайтесь сами, что это работает. Делайте, делайте и снова делайте. И у вас получится. Я это точно знаю. До встречи.